А тебе это непонятно? Ну, ну может, это как-то там... Ну, в принципе, мне все понятно. Значит, что... Давайте разберем. Что происходит во время ее жизни на экране? По какому пути она идет? С точки зрения актерской профессии, по какому пути она ведет свой рассказ, свою жизнь? По какому пути? Как это назвать? Что, что она проживает? Ну... Сначала гнев, потом чаль. Ты, ты, ты результат мне говоришь. А она там даже слова произносит. А, к какой части нашего обучения относятся ее слова? Одним словом. Расставание? А? Расставание. Что она делает? Что она делает? Думает. Для того, чтобы проживать, что она делает? Думает. Действует. Ну и действует, и думает. Нет, дорогой мой, действует. Это то, что мы постоянно на наших занятиях говорим. Определить точное действие. Посмотри на ее слова в ролике, и ты увидишь, каждое слово это действие. А, ну да. Она перечисляет действия. Этот ролик намного был бы интереснее, если бы она а, не произносила эти действия, последовательность действий вслух. А по-настоящему, по этим действиям внутри себя проживала, как у нее и получилось. Она проживала от начала до конца. И представь, это ее внутренний монолог без произнесения этих слов. Это было бы намного, наверное, интереснее бы. Теперь второй вопрос. А у нас на занятиях какие упражнения, какие... А... Этюды в группе сразу мы делали. Какой этюд наш можно отнести к тому, что делает она? Как называется наш этюд в группе? Когда мы ходим по пространству в группе, меняем скорости в группе с остановками, когда скорость ноль, Потом начинаем включать свои параметры чувств. Холодно, тепло, жарко. А после этого какой этюд я от вас прошу сделать? Как этот этюд? Не тучка, а капля. Тучка. Это тучка называется. Тучка – это первое обстоятельство, которое возникает. А весь тут называется капля. Вы прожить должны с каплей. Угу. И вот теперь разбери, пожалуйста, сколько там действий вы должны сделать. Много. Я выключу. А это... Правильно. А. И есть ребята, которые очень интересно это делают. И ты тоже это делал, когда ты веровал в полностью предлагаемые обстоятельства. Что делает эта девочка? Она верует в предлагаемые обстоятельства. Сама их придумала, да? сама их ощущает и живет под действием, которое она наметила. В той последовательности, которую она разработала. Сейчас я без видов. И вот Когда мы работаем с этой каплей, у нас там тоже порядок действий увидеть тучку, увидеть каплю, желание должно родиться, поймать каплю сначала, потом этой каплей поиграть, потом заглянуть, поймать желание вторую каплю, а там тучки уже нет, появилась радуга увидели это действие радугу, у нас должно появиться желание протянуть эту каплю и поймать эту радугу в эту каплю. Мы протянули руки, ловим эту, в эту каплю эту радугу, а потом заглядываем, поймали мы ее или нет, эту радугу в эту каплю. И когда мы увидели, что у нас все получилось, у нас должно родиться желание умыться этой каплей радугой. То есть сколько действий, да, последовательность действий. И если вы веруете в эти предлагаемые обстоятельства, если вы включаете свою фантазию, то у вас тогда все получается. Без слов. Поэтому сейчас задание такое. Возьмите тетрадочку, листик, карандаш. Набросай мне, пожалуйста, набросай мне, пожалуйста. Аня тоже. Илья, ты меня слышишь? А то ты пропала видео твое. И микрофон пропал твой. Илья. Да, слышу. Вот теперь появился звук. Я тебя не вижу, но звук есть. Значит, возьми бумажечку, карандаш, напиши мне 7-10 действий любых. А потом зачитаешь мне. Хорошо. Напиши их сейчас. 7-10 можешь больше сделать, но действий. Семь действий, которые она сделала. Не она сделала, а придумай свои. А, хорошо. Придумай свои. Да. Чикаю, рассматриваю, перелистываю. Звонят. Слышу звонок. Тупые там, да? Вот это вы столько или... нет? Это? Да, нет? Нет. Ну, давайте быстрее, быстрее. Слава, тяните, вынимайте. Слава. И уходите, помощите написать эти слова, действия. Илья, опять выключился микрофон у тебя. Это я выключу, чтобы меня не слышно было. Не то мне мама говорит сейчас. Хорошо. Свижу ты поешь. Павел, почему не пишет. А что писать-то? Я Это еще раз говорю: любые, любые семь десять действий любых да, из да. жизни любые да. действия, по, 60 -60. по которым можно построить этюд. Ой. Я уже сейчас вот приводил, пока ты ходил, гулял, я приводил пример: сижу, читаю. Рассматриваю, перелистываю. Десять, да? да? да? Да, десять. Десять подряд. Именно действия. Георгий Михайлович, я только поздороваться, потому что я в дороге. Я рада, что они да. там на связи. Слава oh, Богу. Давайте да. занимайтесь, Все потом, потом если что, звякните. Хорошо. Хорошо? Хорошо. Все, отключаюсь. Так. Хорошо. Десять действий, да? Десять. Ты уже пятый раз спрашиваешь у меня. И не еще плена. ни одного не написал. Десять. Думай, думай, думай. Взял, выключился. Еще и микрофон выключил. Слава, вернись. Анют, ты его передела, наверное, уже написала все. Это Илья, ты, наверное, написал уже? Я тебя не слышу, но вот теперь вижу, что ты микрофон включил. Георгий Михайлович, а за действие может считаться то, что ты там идешь, пишешь? Нет, пишешь, запишу. Да, да, пишу. Иду. Ну, иду это тоже действие, но это физические действия. Да. Точно так же, как перелистываю, поднимаю, опускаю, бросаю. Это все физические действия. А мне нужно ближе к внутренним действиям. Я внутренних только пять придумал. Ну, вспомни, что у тебя есть слух, обоняние, зрение. Ты можешь что-то пробовать на вкус. Я все. Я так. тоже. Так, давай тогда, Слава, прочитай. Стою. Думаю. Боюсь. Слышу. Стою. Думаю. Верю. Иду. Рассказываю, наслаждаюсь. А слово боюсь, мне как-то не очень нравится по одной простой причине, потому что это как бы результат у имеется. Там слово тогда... радуюсь, нельзя прожить радуюсь, да. То есть, как бы, это как результат. Если человек по-настоящему чему-то радуется, тогда мы видим, что он радуется. Радуюсь, это относится. Боюсь, радуюсь, это относится. К результату, а слово испугался есть свои Понимаешь? А можно писать вместо боюсь написать не уверен? Можно не уверен. Но вы поняли, что, что это не значит? Не уверен. Это не уверен, это тоже результат, да? А слово "не верю" это конкретное действие. Не верю. Это действие внутреннее. А вы это... Поняли, что это значит все? Нет, не понял пока еще. Вот Есть, я нет? пока увидел там слово «боюсь», «не уверен». Это, это не те слова, которые да, могут привести к внутреннему действию. И потом мне э, все-таки хотелось э, ну, как бы меньше физических действий. Иду там, смотрю там, да, думаю. Все-таки глянулся. Это и физическое действие, и, может быть, оглянулся, это, может быть, внутренне, да, к какому-то факту перебросил свое внимание, обоглянулся, как бы оглянулся, да, потому что там, помимо физического действия, есть еще и э, пища для ума, так называемая, понимаешь, вот. Ну ладно, пусть оставь вот эти действия. А, ви, а вы хоть Илья, это... Вы поняли? Илья сейчас пусть прощет. Давай послушаем, что Илья написал. Думаю. Илья. Думаю. А. Расстроился. Смотрю. Пишу. Говорю. Слушаю. Ем. Стою. Смеюсь. Верю. Ну, более-менее. Кроме там расстроился... Смеюсь. Это смеюсь, это тоже как результат. Расстроился, это тоже как результат. А, ну оставь, оставь, ладно. А, Аня, Михаил? Аня, готова? Аня, подойти, пожалуйста. Аня. Я ничего не поняла из этого. Ты ничего не написала. Простите. В русском языке. Че? В русском языке. Глаголы проходите. Да. Что такое глагол? Да? Глагол это что делаю? Что сделал? Что буду делать. Да? Это действие? Да. Да. Вот эти действия я и просил, чтобы ты взяла. Тогда запиши мое. Я тебе диктую. Пиши. Сядь сюда ближе и пиши. Занеси ближе. первое. села. И села. Пиши. И Слово «присело», второе слово «ниже в столбик видим. это будет второе действие, «поставила», «присела», «поставила», «увидела». А Понюхала. Катронулась, обожглась. Увидела. Рассматриваю. Рассматриваю. Выкинула. Выкинула. Выбросила, выкинула, как хочешь. Жалуюсь. Жалуюсь. А это... Следующее действие. Позвала. Позвала. Жалуюсь. Прости, что записала. Присела, поставила, увидела, взяла, понюхала, наклонилась, обожалась. Увидела, рассматриваю, выкинула, звала, жалуюсь. Сколько всего действий? Двенадцать. Двенадцать. Подумай, что это может быть придумай тут. Лава Лава, Илья Вы меня слышите? Значит, И -и -и. Вот на те действия которые вы записали попросите чтобы кто-то вас снял Аня может снять тебя ты можешь снять Аню мне важно не произносить эти слова вслух, прожить, а я, зритель, должен на основании вашей съемки понять, что с каждым из вас происходит, без слов, выполняя только те действия, которые вы наметили. Понятно, сказал. Илья, да. тебе понятно, Илья? Да. Илья да. Понятно? да. Значит, те слова, которые ты написал, снять. Это первое задание. Второе задание мы сегодня упоминали, что давно мы не делали этот этюд с каплей. Значит, то, что я говорил про каплю сегодня. Пожалуйста, Аня никогда этого не делала. Пожалуйста, Слава, помоги стань режиссером и сними ее этюд, капля, расскажи, напомни порядок действий и сними мне Аню в этом этюде. Я uh -huh. хочу увидеть, как она верует в предлагаемое обстоятельство по поводу капли. То есть, как каждый из вас, выполняя этюд с каплей, верует в предлагаемое обстоятельство и как он проживает. Поэтому старайтесь где-то до пояса, чтобы я вас видел во время съемки. И лицо uh -huh. от камеры постарайтесь не отворачивать. Постарайтесь работать в три четверти от камеры, то есть вот это прямо, а в три четверти это вот, вот, понятно, да? Анечка, поняла меня? Ты чем расстроилась? Я не понимаю. Ни за чего. Что произошло? Ничего. Ничего, расстроила вас полностью, чуть не плачет. Я просто Илью, ты понял От... задание. Илья, ты понял задание? Да, да, понял. Значит, одну съемку произвести на основании действий, которые на бумаге, без слов, внутренне не mm -hmm. выполняя эти действия, и веруя предлагаемое обстоятельство на основании тех действий, которые вы написали. Это первое будет видео, а второе видео – это капля. Снять работу с каплей. Я понятно сказал? Да. Всё. Илюш, можешь поприсутствовать, мы сейчас дальше двинемся. Пожалуйста, дальше двигаемся в направлении, в мы надеялись, что Слава сделает на сегодня. Сколько успел переписать? Стихотворение? Да. Все. Молодец. Давай, читай мне первые строчки. По написанному. Это что такое? Это что за злоба такая? Ты что швыряешь там? Я ничего не... Я просто быстренько все взял. Не бойся, Саренька. А швырять стал все. Чего свырять стал? Ничего не швыряю. Время в символах разобраться. Люди-винтики, люди-винтики. Сам я винтиком был, старался. Был, был безропотным, еле видимым. Мне всю жизнь Спасибо. за это расплачиваться. Стоп, стоп, стоп. Итак, вижу, что ты переписал. Давай сразу говорить о стихе. Uh, какое бы первое действие, на какое действие первые строчки ты бы положил? Действие какое? Ну, например, заявить, наполнить, потребовать. Время в символах разобраться. Как? Время в символах разобраться. Это что значит? Пора разобраться. Пора разобраться. А, это констатация факта, или ты константу какую-то выводишь, или ты напоминаешь? Напоминаю. Напоминаю. Напоминаю. Напоминаю. Пожалуйста, напомни этими строчками. Берем действие «напомнить». Напоминай мне этими строчками. Я, я твой Че -че. зритель, я твой слушатель. Ольга напомни. Михайловна. Сейчас сначала попробуй. Найди действие, найди в себе. Напомнить этим текстом я кладу на что? На действие напомнить. Угу. Давай. Время в символах разобраться. Ты утвердил. Приказал. Это больше похоже, как на приказ. А я хочу, чтобы ты положил на действие напомнить. Время в символах разобраться. Есть, близко. Дальше пробуем. Дальше стихотворение, да? Дальше. Что? Давай, вот сейчас у тебя получилось напомнить. Ты здесь положил напомнить, прося, как в смысле, да? Прошу напомнить, да? Прошу, вспомните. Ты сейчас на это положил? Ну, может быть, и такое. Давай. Дальше, следующее. Люди-винтики, люди-винтики. Сам я винтиком был, старался. Что я делаю, люди-винтики, люди-винтики? Люди, как те, которые работают. Что я делаю? Обвиняю. А. Подействую. Что я делаю на люди-винтики, люди-винтики? Ну, точно, точно не обвиняю. Молодец. Хорошо. Значит, что И... делаю? Утверждаю. Нет, ни в коем случае. Утверждение ⁇ это значит уже оскорбление нанести. Переспрашиваю, не просто спрашиваю, а переспрашиваю, люди винтики, люди винтики, да? переспросить можешь, напомнить и переспросить, Люди-винтики, люди-винтики. Сам я винтиком был, старался. Стоп, оценка какая-то перед переходом на себя лично должна быть? Ну да. А, а как положить это действие? На какое действие? М Признаться. Это действие? Да. Признаться, да. Да. Пожалуйста, признайся. Um. На этом признаться. Сам я винтиком был. Нет, нет. Сам я был, старался. Молодец, получается. Дальше. Дальше. Был безропотным, еле видимым. Мне всю жизнь за это расплачивался. Стоп, стоп, стоп, не утверждай, а размышляй. Действую я признанием, начинай размышлять о своих ошибках. Был без все эти четыре действия подряд сейчас, запиши, а то ты забудешь. Первое напомнить. Второе переспросить. Третье признаться. Признавать. Второй... Смотри, Второй... признаться, признавать свои ошибки. Там два действия идет, да? Сам я был, сам я винтиком был когда-то. А Люди-винтики, люди-винтики – это что? Переспросить. Люди-винтики? Люди. Винтики. люди. Винтики. Сам видишь, старался это признаться, да? Да, это да, когда я перехожу на себя, признаться. И что? Признать ошибки. Признаться и признать свои ошибки. Угу. Попробуй сейчас это сделать на всем этом тексте. Все Не, эти я, я три только... действия, четыре. Выполни сейчас. На я, я... до этих пор четыре действия. Попробуй выполнить. Я только три записал. Я говорю признаться и признать свои ошибки. Это два действия. Там две-три строчки, но это разбивается еще на два действия. Признаться и признать свои ошибки. Сейчас. Время в, Время в символах разобраться. Люди-винтики, люди-винтики. Сам я винтиком был, старался, был безропотным, еле видимым. Мне всю жизнь за это расплачиваться. Это на вывод уже идет, да? Маленький вывод. Мне жизнь за это расплачиваться? Вопрос задай. Выйди на вопрос. вывод, вывод. Вопрос, вопрос, последний. Последнюю строчку. Был, безр... во вопрос. Был безропотным. Был безропотным. Еле видимым. Мне всю жизнь за это расплачиваться. Дальше, молодец, получилось... Мне себе как пружину раскручивать, верить веку и с вами раскладываться. Дальше. Люди винтики, люди-шурупчики предначертаны. Ваши шляхи. До этих пор, до этих пор. Значит, что делаем? Вывод. и Вопрос один, вопрос второй, вопрос третий. Да? Ряд вопросов, которые очень важны в признании, в признании. Каждый вопрос очень важен. Значит, напиши, да? Вот от этого признания идет что вопрос первый для себя, вопрос второй для себя и вопрос третий для себя. Причем там есть момент, не просто я задаю вопрос, а где-то даже обвиняю себя, что раньше этого не замечал и что приходит это только с годами. Написал. Попробуй до этих пор вот все полностью сейчас сделать. Ты уже понимаешь, уже идет живое слово, уже нету заученных фраз, нету поиска фраз этих. А ты уже понимаешь, о чем. Пожалуйста, пробуй. Включай себя в это дело. Время в символах разобраться. Люди-винтики Люди-винтики. Сам я винтиком был, старался. Был безропотным, еле видимым. Мне всю жизнь за это расплачиваться. Мне себе как пружину раскручивать, верить веку и с вами раскланиваться. Люди-винтики, люди-шурупчики. Молодец! Отлично все сделал. Следующее читай. Предначертаны ваши шляхи, назначение каждому, вы... назначение каждому выдано. И не шляпа на вас, а шляпки. Что вот здесь происходит? Не шляпы на вас, а шляпки. Не знаю. Что под этим словом автор пишет? Вот только что он говорил, признавался. И опять куда вернулся? Сравнение их сегодняшней жизни с той, которую он уже прошел. Он что делает? Иронизирует. В этой фразе легкая ирония как бы увидел себя на 20 лет раньше. В виде тех людей, которые сидят перед ним и только начинают жить. Значит, иронизирует. Обращается к ним, видит их глаза. И чуть-чуть иронизирует над этой ситуацией, которую он уже прошел. Попробуй на иронию положить. Предначертаны ваши шляхи, назначение каждому выдано. И не шляпа на вас, а шляпки. Молодец, дальше, дальше, дальше. Шляпки винтиков, шляпки винтиков. Я изнашив... просто повторил стоп. Ты просто сейчас вот два раза сработал голосом. Да? Если до этого мысль работал, все отлично получалось. То шляпки. Да? Вот последнее, ты просто голосом сработал. Еще раз вернись туда и перейди к этой мысли, закончи. Ты спать хочешь, да? Зеваешь? Нет. Нет. Еще мне этого не хватало. Я трачу время на то, чтобы ты спал. Я не сплю, я просто зеваю. Предночерцы на ваши шляхи. Значение каждому выдано, и не шляпа на вас, а шляпки. шляпки Здесь все, что из свою исключительность версии. Впрочем, это не обязательно. Все равно обломает отчаянных, все равно вы, вы должны остаться там, стоп, где стоп, стоп, Это новый кусок, это совершенно о другом. Как ты думаешь, о чем этот кусок? Там сейчас у тебя получилось, хоть прерывалась у меня тут связь, но получилось у тебя. Я услышал, что ты не голосом работал, а мыслью и душой работал. То есть ты действовал, насколько понимаешь, настолько и действуешь. Вот начни вот этот последний кусок теперь еще раз. После все, что вам задано. Ну давай тогда сейчас вот запиши вот эти вопросы, которые его вывели на вот эту иронию. Он иронизирует и высмеивает их, а через них высмеивает и себя. Каким же молодым? Слава, ты меня понял? Легкая ирония и высмеивает через то, что он их высмеивает. Он таким образом высмеивает и себя. То слово «шляпки-винтики». Вот это все туда входит. Ты понял меня? Зависает, и ты меня не слышишь, или что? Да, да, да, Ладно, давай, все, с тобой мы на сегодня, вот это мне сейчас действие уже понятно тебе, теперь приготовь мне на вторник, уже можешь это учить, но не изубрить, а учить действие. По действию идти, и уже легко тебе запомнить этот текст? Mm -hmm. Значит, то кто...